Вы ведь не думали, что я просто перезалью музяку, так ведь? Нет, этот канал не про это, давайте сделаем, по-моему. Так-то лучше. Во-первых... Во-первых, всем спасибо за сотку, ребят. Кто-то оставил ее в прихожую утром, и я взял себе чипсиков. Что насчет гайдов? Я официально сделал две трети всех гайдов, и когда я завершу их, я никуда не уйду. Как вы, наверное, уже знаете, никто не просил меня это делать. Однако, смотрите, сколько нас. Я, как минимум, уже рад, что вам нравится, что я делаю. Но а, причиной всему этому оказались мои друзья. И мое желание помочь им влиться в ДНД как можно легче. И через юмор. Ведь это... Самый простой способ общения, по крайней мере, в нашей группе. Скажу честно, я хотел сделать только лист персонажа, так как он по дефолту самый нужный и самый полезный. И сделал я его для того, чтобы друзья были готовы к моей первой игре, когда я... Мог. И не тратили три часа на инструкцию по заполнению. Честно, не ожидал спустя месяц увидеть на своем первом в кавычках переводе столько просмотров. И Я потратил три дня на 20 минут видео, и честно, не горжусь Зная я, что столько людей посмотрит его, я бы старался больше и уж точно использовал те методы, которые использую сейчас, а не эти долбанные маски и тексты из премьера. Теперь про моё я никуда не уйду. Эм, я люблю ДНД, и следующий контент тоже может стать по нему. Но я долго думал, чтобы посвятить этот канал переводам видео, которые нравятся мне, но, к сожалению, не могу смотреть с друзьями и рекомендовать им. К сожалению, даже те близкие, которые имеют хороший уровень английского, не так сильно увлечены видосами из-за рубежа. Никто не смотрит маркиплеера, никто не смотрит Something Else и других аниматоров. И что обидно, никто не смотрит ДНД контент. И таких здесь мало конечно пройдет время перед тем как я решу основное направление канала но могу сказать точно каналу не хватает души у него есть голос да но его одного недостаточно не думайте что я стану делать ласплей ну то есть как бы а... я хочу разнообразить контент и это все ради того чтобы избежать переутомления ведь бернаут это первая причина, которая становится концом каналов. Я хочу продвинуть ДНД в массы, как аркейду на западе, но этому каналу нужна душа. Нужно лицо, которое станет не просто очередной интернет-личностью, а лицом ДНД на Рунете. Но также я хочу развиваться как человек, и разнообразный контент будет обязательной частью канала. Поэтому ждите не перемен, нет. Ждите новых дополнений. Большое пожалуйста. А, привет из будущего. Осталось еще 20 секунд, поэтому... Люди, которых я назвал, и все, что я хотел бы рассказать или поделиться с вами, будет в описании.